Итак, здравствуйте, дорогие мои. Очередное мое видео э, под рубрикой, скажем так, доступная астрология. Давайте заглянем еще в одного человека, в его карту, в видео, то есть рождение. Узнаем, может, какие-то тайны, что-то новое, может быть, вы для себя узнаете. Итак, перед нами госпожа Грета Тунберг. По а по китайской астрологии родилась в год водной лошади. То есть это животное стадное, это человеку трудно переживать одиночество, и человека регулярно тянет в группы, в какие-то массовые движения и течения. Что мы видим? Что мы видим? Солнце, точка рождения рядом с Луной. Хочу сказать, что соединение Солнца с Луной – это не всегда просто для человека-носителя, который родился, которая родилась вот под, под таким немножко эффект солнечного затмения. Градус Солнца женский, градус трактовка, там чувство реальности, энергия, но опасность тюрьмы или плена – то есть, но когда то есть энергия все это есть, тут гипер. То есть энергию человека гипер бьет через край. Почему? Потому что в натальной карте, карте соединились и сгрудились и пошли друг друга навстречу слишком близко. Солнце с Луной. Получается, еще раз повторю, немножко эффект такого затмения. И могут характеристика Солнца стираться или обьярчаться. То есть мы видим, конечно же, ситуацию, когда, наверное, очень яркие такие вспышки у человека в голове происходят. По другой трактовке, по, по азероастрийским трактовкам, этот градус бегущего человека – то есть человек бежит, старается куда-то, куда-то спешит, на месте неуютно. Ну, в принципе, гороскоп много что нам об этом и говорит. Итак, идем дальше. Присоединение Солнца и Луны. Может быть, психологическая зацикленность на себе, гиперэго происходить. То есть я сама себе звезда. Отсюда и манера общаться с людьми. Она такая яркая, она больше слушает себя, она больше хочет высказать что-то людям. То есть я права, моя точка зрения права. Теперь мы подошли к интересным аспектам. Сатурн э, в, в оппозиции с Плутоном. Сатурн ретроградный, как я уже говорила в прошлом видео, ретроградный Сатурн, это немножко злой Сатурн. Это Сатурн, который не, как сказать, неорганизованный, может разбрасывать человек вещи, ну, на место не ложить, скажем так. То есть человеку с таким Сатурном легче опоздать и легче на место что-то не ложить. То есть там сложность прохождения к целям. Сатурн вот он тормозит, он замораживает, он тянет назад. Плутон у нас еще отвечает, в том числе и как бы и за народ. То есть вот можно по-простому оттрактовать. Люди меня зажимают, они мне где-то вот мешают. То есть я должна выйти, проявиться, сказать, вот, показать, какая я яркая, какая я умная. Но дальше очень долгое нахождение среди людей человека начинает утомлять юпитер тоже смотрите ретроградный то есть сама для себя я не собираюсь очень уж соблюдать общие и конкретные законы ретроградный юпитер рассказывает о нежелании выполнять законы тем более юпитер дорогие мои смотрите в квадратуре с марсом то есть человек прилагает большие усилия чтобы может быть сдвинуть переделать какие-то законы переделать по своему видению, по видению своих фантазий, может быть так. Теперь переходим к кармической, к кармической машине, северный и южный узел. Кармическая машина здесь как бы стоит в своих уютных знаках зодиака, то есть северному узлу нравится быть в знаке близнецы. И он заставляет э, нести Грету э, к людям какую-то информацию. То есть неси информацию, прорабатывай мой узел. Но ну, в принципе, она это вот и делает. Да? Теперь а показатель ангела находится в тельце. Когда ангел находится в тельце, то есть вселенная, это говорит о каких-то больших защитах персоны э, в теме денежной. Вот, защита денежных ресурсов. Даже если вот какая-то ситуация сложная, все равно потом что-то происходит, и в конце, в конце деньги откуда-то появляются, нарисовываются. Теперь, что еще из интересного? Что из интересного? Солнце и Херон. То есть эффект по такому соединению происходит эффект, когда какая-то планета очень близко подъезжает к Солнцу, к точке рождения Солнца, это светило, это ого-го. Да? Когда вот этот показатель какой-либо подъезжает близко к Солнцу, вот в таких, допустим, разницах по градусам, это называется сожженная планета. Что дает нам в данной ситуации сожженный херон? Это такое немножко наплевательское отношение к социальным интересам, несогласия с учителями. Возможно, в школе были споры с учителями при таком-то Юпитере. Наверняка были большие оппозиционные периоды в школьные годы, я бы вот так вот сказала, да? Так, так, так, так, так, так. И давайте скажем еще что интересное. Тут есть э, Марс с Нептуном, то есть человек может, э, извините, с Ураном, то есть это такое взрывоопасный где-то тоже квадратура. То есть на человека нахлынывают, на нее какие-то идеи могут нахлынывать, и она хочет хоти, хочет их проявить, выплеснуть в мир, выплеснуть в группе людей. Они ее терзают даже где-то, может быть. Но это еще может показатель неприятие, ну, не знаю, очень тут интересно, то есть. Я не хочу слишком больших революций, но я сама буду нести, вот я сама себе звезда. Вот тут интересно такое, да? Нежелание попадать в, в чужие какие-то решения, да? А, а сама я буду делать, ну, все, что захочу. Вот. То есть, в принципе, Марс, дорогие мои, в Скорпионе, он говорит об агрессивности характера. Он захватнически и, и несет такие идеи. То есть человек, Скорпион это такой как бы знак, ну не боевой, но знак такой, как сказать, очень большой выправление своих интересов. Не зря многие астрологи признают, что Марс в Скорпионе это признак склонности, ну не то что к мафиям, а вот к каким-то криминальным вариантам решений каких-то вопросов. Вот вам тут это сильная энергия, это... Кстати, даже человек со, с, с Марсом в Скорпионе может пойти, допустим, на рейдерство, может попрать чужие интересы, чужие бумаги, чужие устои. В общем, тут такой вопрос, да, момент, да? Вот истин, иду к истине через к своей истине, через какие-то свои нахрапы. Так, теперь пода, подходим к демону. Демон находится в Овне. Градус, хорошая карьера, агрессивность, много побед над другими. Но много бед в конце жизни. Я бы сказала, что э, Лилит Вовне говорит об, о том, что человек в прошлой инкарнации каким-то образом, возможно, имел отношение к военным действиям. Я сейчас говорю про прошлую, про кармическую астрологию. Да? К прошло, э, к, это очень знак, связанный с войной. И вот тут вот Марс агрессивный, то есть она родилась, конечно, в женском мягком градусе, то есть можно сказать, что и в прошлой инкарнации эта персона была девочкой-женщиной, но очень больших воинственных таких амбиций, да? вот, и... Этот показатель для нее, для нынешней жизни, может дать опасность от огнестрела, от огня, от электричества. Рядом с... с ну, где мокрые поверхности, электричество для нее это как-то вот опасно, я бы вот так сказала. И интересный еще аспект у нее. Нептун и Прозерпин. Чтобы не быть голословной, дорогие мои, я вот набрала, что пишут вообще, как бы, вот, да? То есть квадрат Прозерпины, квадрат с какой-либо, ну, вот, планеты не оставляет выбора. Высшая степень раздражительности, потеря жизненных позиций, тотальное игнорирование возможности дипломатических решений. Вот, дипломатического решения любого конфликта. Что мы наблюдали? Быстрый, конечно, подъем, быстрых высот достигла, как Козерог пришла к цели, в ООН выступала в 2019 году, 2019 году, даже в ООН, это такая честь для ребенка оказаться там, вот как бы на три, ну, выступать, да, для, для представителей других стран нашей планеты. Но. Что интересно, и быстрое падение, почему? Потому что когда в том числе и ей планета Европа поверила, и довольно резко стала делать переход на, на чистую энергетику, что произошло, что мы видим сегодня, дорогие мои, в 2022 году, в начале, еще только весна, произошел большой коллапс большая трагедия с энергоносителями в Европе потому что нельзя так резко старое откинуть и войти в новое Вот. То есть она вот свой вот этот разрывной в чем-то взрывной как тут правильно пишут аспект внесла в умы других людей и из этого ничего хорошего не получилось как теперь уже пишут европа будет еще долго-долго зализывать раны даже если она сейчас будет покупать какие-то носители вне россии в связи с санкциями то это будет очень дорого, резко падает экономика, резкое уровень жизни падает, люди стоят на дыбы, что из этого будет, мы еще посмотрим. Сегодня только апрель на дворе, но по всяком случае, дорогие мои, не всегда надо доверять людям, которые даже с трибуны ООН, пумпуют, призывают к каким-то своим таким идеям. Может быть, идея хорошая, но ее, я думаю, надо было притворять в жизнь лет через 20-30. Вот, дорогие мои, было такое видео. С удовольствием узнаю под видео. Напишите, какую персону вы хотели бы, чтобы я разобрала тут. И до встречи!